Друзья, всем привет! Сегодня наш эфир так и называется, он для экспертов, помогающих профессий. Шесть четких проверенных правил для экспертов, помогающих профессий, врачей, психологов, коучей. Как выйти на доход от 5000 долларов и выше, не распыляясь. И об этом сейчас будет наш эфир. Я Надежда Новосельская, я психофизиолог, психотерапевт, коуч. Я работаю уже онлайн образование, в онлайн-образовании более 10 лет. И за это время я провела более 3000 вебинаров, тренингов за, за границей, живых, оффлайн, онлайн. Короче, я уже не помню сколько, но посчитали, прикинули, более 3000. И как психотерапевт я поняла очень важную штуку, как тренер личностного развития. Я поняла очень важную штуку. Люди... Все, Неважно, в какой сфере жизни, деньги, отношения, здоровье имеют внутреннюю составляющую – стержень или крепкий, или гнилой. Крепкий – это когда ты человек, человек, который проходит трудности, работает со своими психотравмами, детством и выходит дальше, обучается, применяет знания, а те Которые, у которых не стержень, это те, которые быстро сливаются, те, которые бегают по больничкам, боятся вкладывать, боятся ну, инвестировать в себя. Почему-то говорю, потому что буквально вот недавно закончилась консультация очень умной, красивой женщины, которая в социальном мире преуспела, но сейчас у нее тема здоровья. И все то, что она говорит, она светит метасообщениями, убеждениями, которые отвечают за ее мышление, и, и там просвечивается, что внешние факторы виноваты, и поэтому э, она болеет. То же самое касается, когда у людей с деньгами напряг. То же самое касается людей, у которых отношения не те. Э, унижают, терпим жертвы, э, с, с, там, угождаем и так далее. Так вот, та же самая... Точно та же самая тема касается и психологов-коучин. И так как я сама себя прорабатываю уже столько лет, я реально понимаю, что хочешь помочь другим – помочь себе. Буквально вчера э, я была номинантом, мне вручили очередную премию, статуэтка. там. Ну, Короче, там есть в Инстаграме, посмотрите. Я смотрю, столько много молодежи в зале. Например, Палас в Киеве было это вручение. И думаешь, что же сказать такого на сцене? Что же сказать такого на сцене, когда там, после вручения? И знаете, я, я не знала, что сказать. Я вижу красивые лица, ухоженные там современными всякими ботексами и всякими штуками, искусственно намалеванные. Кто-то в красивом платье, костюме сильно одет, кто-то безвкусно. Ну, как обычно, вот смотришь, да, там. Ну, конечно, это такая дорогая, дорогая, дорогая вечеринка, дорогое место, поэтому понятно, что больше людей, естественно, достойных и одетых, и так далее. И, и, чувств, и работающих, и общающих, и ведущих себя достойно. Так вот, я думала, что я скажу на сцене, когда мне будут вручать этот очередной орден, так сказать. Ну, не орден, в данном случае, это статуэтка. Как-то я не взяла ее. Раз уж они, о ней заговорила, вот она какая красивая, да, то есть такое вот. Казалось бы, это ничего не значит, но, конечно же, значит, потому что это результат твоего труда. Так вот, я вчера сказала на… на посмотрела, что я самая старшая, я вышла на сцену и сказала такую фразу, где я слышала, не помню, она мне зашла, глядя на людей моего возраста. Моложе возраста, у кого дети есть, внуки, у кого-то маленькие дети. Неважно, услышите, что я сейчас вам скажу. Старость и мудрость приходят с годами. Иногда чаще. Старость приходит одна. Для того, чтобы мудрость пришла, человеку надо очень долго вкладывать свои мозги, менять свои убеждения, проходить эти страхи. Потому мне за 25 лет работы в среднем в этой теме психологии, психотерапии, личностного развития и вот только 10 лет, как я вам сказала, онлайн, есть что вам сказать. Так вот, шесть главных правил, шесть главных четких, выверенных шагов для того, чтобы психологу-коучу, эксперту помогающих профессий не распыляться и зарабатывать достойные деньги. Первое – это распаковка, распаковка себя. Сегодня эта тема очень модная, вы, наверное, знаете. Наверняка вы слушаете это иногда, вам много сегодня это звучит, модно сегодня распаковка. Кто об этом слышал, поставьте, пожалуйста, единичку в чате. Так вот, эта распаковка, это значит найти причину того, чего у вас нет, но вы чего-то хотите. Например, вы хотите, например, у вас есть множество дипломов, либо вы такой прям, прям кандидат наук, доктор наук. Ну вот как-то получаете вы совсем уж недостойные деньги вашим образованием и вашим вложениям. кого такое есть, кто вкладывает в себя невероятное количество денег, даже ученые какие-то степени, может быть, имеют, но не получают достойно за свой вклад, свой вклад в свое образование, за свой вклад в людей, когда вы работаете с ним, врачи, психологи, коучи и другие эксперты, которые помогают чем-то другим людям. Здесь могут быть другие разные специальности, будь то дизайнер одежды, будь то maker, будь то, да, там, не знаю, это хилер какой-нибудь, сегодня это модно очень, или там еще кто-то, астролог, нумеролог. Вот насколько вы получаете достойно достойные деньги в зависимости от того, сколько вы вложили, как вам думается. Так вот, здесь как раз речь идет о том, что вы имеете такую низкую самооценку что вы просто не имеете права работать. Я это прошла. Мы, по сути, с людям, тем, с которыми мы работаем, своими болями, своими проблемами, люди к нам идут за помощью. Они у нас видят, они у нас видят надежду какую-то на спасение, думать, что мы решим, мы же мы же такие там дипломированные, мы же там такие титулованные. Так вот и часто бывает так, что этих титулов и дипломов немеренное количество, а, а люди получают ма малое количество денег, недостаточно для того, чтобы жить. Еле выживают, еле-еле-еле вытягивают. Я это знаю, потому что консультирую сейчас, вот уже второй год я занимаюсь психологами-коучами. Моя сейчас ниша, это психологи, коучи, эксперты, помогающие профессии, и я помогаю им восстановить вот это я человеческое, я ценное. Это первое, что нужно сделать. Поэтому такого рода тренинги стоят очень много. Вы можете пройти один тренинг. Один, вот я сейчас проходила у Полины Большуковой, я заплатила 300 тысяч рублей, я оттуда взяла 10% знаний, но мне хватило как на 300%, понимаете? Потому что то, что она дает, я даю тоже. Но в себя обязательно нужно перепроверить. Где ты, где у тебя, где у тебя затык, где у тебя еще какая-то недоработанная, какая-то боль, детский травм, там, унижение и так далее. Мы, это не, мы с вами этого не понимаем и не осознаем. А это сказывается на том, как вы продаете свои продукты. Если вы продаете за 3000 рублей, значит у вас есть комплекс неполноценности и самооценка ниже принтерса. Многие говорят, а у меня, наверное, что-то не, не полностью я соответствую своим данным как эксперт. Поэтому я не уверена, что я могу дать человеку то, что, за что он заплатит. У кого есть такое? Поставьте единичку в чате. Так вот это называется второй, вторая часть системы, которую я даю, шесть правил, шесть шагов создания системы, <coughs> чтобы у вас стояла очередь и вы зарабатывали достойные деньги. Так вот это как раз называется упаковка экспертности. То есть если мы говорим распаковка личности, то здесь я бы назвала упаковка экспертности. Ну это все условно, конечно, но вот детально это значит, какие у вас есть навыки помимо того, что у вас есть дипломы. Как вы помогаете людям? Насколько э, результат от вашего труда вы уже видите у других людей? Возможно, у вас нет отзывов, часто говорят, вот нет кейсов, нет отзывов. У кого есть такой? Кто бы слушать запись, тоже отвечайте. Потому что если вы сейчас с помощью психолога меня слушаете и никак не реагируете, ну это мертвая масса, мертвая инертная масса, которая берет и не получает. И если вы так со своими клиентами работаете, то ну, вам тоже это будут отдавать. Просто услышьте меня. Поэтому сейчас те люди, которые меня слушают, растушу от вас обратную связь. Так вот, если вы считаете, что вы не можете достичь результата, не можете поднять цену, потому что вы недостаточно хороший специалист, то я скажу вам, что даже не нужно быть специалистом, дипломированным. Если вы работаете в сфере психологии, коучинга, наставничества, вам достаточно просто знать в какой-то сфере на 10-20% больше, чем знают другие люди, и помогать другим людям брать за это деньги. Для кого это инсайт? У меня тоже это был когда-то инсайт, Потому что если вы выбираете какое-то отдельное направление, отдельную нишу, это третий пункт, из этих шести четких, выверенных шагов. Когда вы выбираете отдельную нишу, то есть ту часть людей, которой вы помогаете, то как раз в этой части вы точно знаете, что вы можете помочь. Допустим, определенное количество людей там возраста такого-то с определенной одинаковой проблемой. Вы берете ее и решаете. И если вы эту тему уже прошли сами, значит, вы точно можете помочь. Даже если у вас нет образования, соответствующих дипломов. Но для того, чтобы человеку не навпаривать всякой ерунды, полезно э, задавать правильные коучинговые вопросы. А здесь важно знать основу. Это пирамида нейрологических уровней ГИЛСов, в которой я работаю, э, и ее бы, конечно, хорошо знать. Для этого, конечно же, образование в сфере НЛП, э, сертификация обязательно, там просто так вам никто сертификацию не даст, если это хорошая школа. Потому что там каждая фраза, если ты что-то ляпнул, это впаривает а дополнительно. Людям мы впариваем какую-то новую программу. У нас у каждого и так своих тараканов хватает. И Поэтому даже когда у вас нет образования, но вы что-то умеете делать лучше, чем делают другие, у вас что-то получается, надо просто сесть и подумать. На консультации я об этом, я многим помогаю, даже на бесплатных консультациях, разобраться в ваших уникальных качествах, способностях и запустить этот коучинговую работу. Вы даже не представляете, сколько у вас есть того, чего нет у других. И вы можете за это получать деньги. И это тоже система. система, которую вы можете создать, помогая другим людям на том, что вы знаете лучше других. Вы берете, например, тему, не знаю, вы умеете, не знаю, вышивать крестиком. Вы берете эту тему у людей и приводите, берете в коучинг, группу и помогаете вышивать крестиком. Вы умеете лобзиком, там, не знаю, Вырезать какие-то там Берете и эту тему берете Вы узнаете, как договариваться С ребенком Вы берете, у вас есть опыт, берете эту тему и работаете с ней Вы знаете, что Есть проблема в отношениях у людей Отдельная тема Как грамотно, красиво развестись Чтобы там без мордобоя Без боли, без дележа Или по, -по, по меньшей мере Знаете, это как это сделать? Это тоже ваша работа вы тоже это можете сделать, выбрать ту тему людей и помогать им за это, деньги. Потому что люди получат боль, заплатят кучу денег, времени, а вы им спасете это время. Вы умеете, не знаю, там, вы хороший дизайнер, вы хорошо у вас получается, не знаю, что там еще, окна мыть. Ну, я утрирую, но вы понимаете, о чем я, да, хотя тоже почему утрирую. И вот психологи часто очень не понимают этой штуки. И свои знания вываливают в виде каких-то статей, расписанных каких-то книжных. Да, люди читают, людям интересно, но люди не понимают, как это может помочь решить их вопрос, их проблемы. Поэтому наша с вами задача научиться сужаться. Это как раз то, что является системой. Тоже то есть не всем помогать, и семейные, и гипноз, и регрессология, и карты дорог, и расстановки по Хейлингеру. Как почитаешь столько всего. Не надо этого всего людям писать. Глаза разбегаются. Вы видите, фокус внимания? Там, где фокус внимания, там наша энергия. Вот возьмите лупу, поставьте ее на солнце. Ведь я люблю об этом часто говорить, чтобы людям дошло. Потому что сама раньше тоже этого не понимала. Тоже всем и вся помогала. Моя аудитория 18.65. Окситесь. Не может быть такого. Может, конечно, только вы будете долго там рассеивать. Вы прицелились в десятку и вы выстрелили, попали в десятку. Или вы стреляете по молоку. Знаете, о чем я, да? Вы взяли лейку и пошли поливать в жару 10 кустов там, смородины. <кх> вы спасете всех? Нет. Айдет жара, там 30-40 градусов. Или вы польете два куста, но вы их спасете Понимаете? Поэтому, а -а вот что вы понимали, даже сперматозоиды, их миллионы гибнут, чтобы оплодотворить одну яйцеклетку. Это биология, знаете, да? То есть все должно стремиться к четкому куда, к кому, зачем, как еще нужно вот, да, объяснить. Поэтому у психолога тоже должна быть какая-то узкая ниша, кому вы помогаете, чем помогаете. Ниша и тема, ниша, там, женщинам такого-то возраста, тема какая. Развестись, найти мужчину на сайте знакомств, научиться договариваться, научиться выбирать там, и там куча-куча разных нюансов вы можете выбрать, узкую какую-то тему. И этой узкой теме вы на... совершенно понятно, что вам и рекламу проще делать, и лучше выставить. Да? И, и быстрее к вам придет та аудитория, которой вы можете помочь. И так вы вырастаете и профессионально, и людям помогаете. А уже потом вы можете, хотите себе продавать там все что угодно, хоть носки там в крапинку, да. Поэтому многие распыляются. И это один из элементов, которые полезно нам с вами знать. Потому что первая распаковка личности, это самое главное, потому что так у меня и Позиционирование стоит в соцсетях, в Инстаграме. Помогаю врачам, психологам, коучам увеличить свои доходы 3-10 раз с помощью создания, повышения своей ценности, создания системы. Так вот, ценность в первую очередь свою. Потому что если, вас, если вы считаете, что вы недостойны, и, и у вас вы продаете свои продукты за 3000 рублей, это уже звоночек, что у вас есть проблемы с внутренним «я». Второе – это распаковка, упаковка, вернее, там как, как угодно называете экспертность. И здесь нужно разбираться, что вы умеете делать, какие у вас есть дипломы, и тоже это делается, прорабатывается на консультации. Спасибо большое вам за сердечки. Спасибо большое. Третье – это кому вы помогаете? Лупа. Практика лупа. Берете лупу, вернее линзу, на лупу линзу и наставляете ее на солнце. И чем больше вы там выстраиваете вот эту луч, на, привязываете, тем вероятности больше, что вы э, попадаете на своего клиента, который захочет у вас что-то купить. Четвертый пункт – это создание программы. Программа с точки А в точку Б. Набор консультаций, сопровождение. Ни в коем случае не должно у вас быть только какая-то одна консультация или какой-то дешевый курс. Да, это как линейку продуктов может быть на да, привлечение разогрева однозначно. Я это даю очень много и в виде и книги бесплатные, платные, маленькие курсы какие-то. И, и все это есть. Например, вот э, программу создать, для многих создать программу, это большая проблема, потому что люди не знают. А для того, чтобы создать программу нужно написать аватар клиента описать а вот это вот связано очень и я это тоже помогаю если не хотите пойти в двухмесячную программу пожалуйста приходите точечно поработаем ну за меньшие деньги вы получите себе программу и пожалуйста продавайте следующим этапом системы это умение продавать и это не просто умение продавать а продавать на бесплатных консультациях давать пользу чтобы человек понял, осознал свою проблему, и он захотел прийти к вам. Потому Спасибо большое за ваши сердечки. Потому слово «продавать» не впарить. Я Мне часто говорят, вот вы такая крутая, а почему вы приглашаете на бесплатные консультации? Потому что на бесплатные консультации я даю пользу, я показываю с помощью открытых, коучинговых, продвигающих вопросов, чему учу и своих учеников, психологов-коучей, помогают человеку с этих, с помощью этих продвигающих коучинг вопросов понять глубину своей проблемы или не глубину. И человек принимает решение, он самостоятельно идет там, как-то разбирается или приходит к вам программа. Придет он сейчас или не придет никогда, это вопрос другой. Но вы даете пользу на продающих консультациях, вы никому ничего не впариваете, вы в лучшем случае можете там через месяц написать, как ваши дела, как ваши успехи. Ну, как это делаю я, как меня учили. Но у меня пока что, и я, может быть, и не буду этого делать. Это мои, мои наблюдения, мои правила. Потому что человек, когда не готов, он не будет покупать. Тот, которого прижмут, э, спасибо большое за ваши сердечки. Тот, которого прижмут, дожмут менеджеры по продаже, он купит, но он вряд ли будет работать. Понимаете? Он вряд ли будет работать, потому что он где-то был не готов. А моя задача и ваша задача, если пойдете ко мне в обучение, Ваша цель – это достижение цели ваших клиентов. Это вклад в ваших людей. И вот за этот вклад, за эти нервы, за вот эту всю работу мы получаем с вами достойные деньги. И как следствие люди достигают своих целей и улучшают качество жизни, в деньгах, отношениях, здоровья, и за это они готовы платить. И платить не тысячу рублей, не десять тысяч рублей а сотни тысяч рублей. Почему? А потому что жизнь наша, друзья мои, сами видите, чего стоит, что творится в мире происходит. В мире много информации, которая помогает людям убрать этот хлам из головы и стать классными и уверенными, да? Чтобы старость и мудрость пришли со временем вместе, да? А не старость отдельная, и сидеть потом у детей на шее или детям, которых мали малень... или детям, если у вас маленькие дети, показать пример работы в онлайн и показать, что вот смотрите, что творится в мире, а твоя мама или папа не раскистут, а включили мозги, начали делать, изучать, и свою экспертность, свои знания, умения применили и получают достойные деньги, помогая людям. Спасибо большое за сердечко, спасибо вам огромное. Поэтому продающая консультация, это по сути... Коучинговые открытые вопросы – это то, к чему люди так долго годами тоже учатся. Я даю сразу на практике. Поэтому моя программа «Коучинг наставничество» – она сразу все дает в комплексе. Распаковку личности, дальше понимание, кому вы продаете, распаковку и упаковку своей экспертности, создание программы, умение продавать – это тоже все обучает, мы все обучаемся сразу в коучинговой программе. Да, это большая программа, да, она мощная, потому что каждый отдельный этот модуль ⁇ это отдельный тренинг. Я думаю, вы знаете, что по продажам надо учиться, создать программу надо учиться, распаковку себя как личности надо учиться, плюс еще даю денежное мышление, плюс даю еще гипноз, ну, потому что куда мне эти свои знания его подевать? Я все вкладываю в эту программу, потому что моя задача чтобы коучи-психологи, специалисты, помогающие профессии, были мощными, были сильными, были уверенными. А люди ж приходят на сильных. Да? Если вы сильный, уверенный, харизматичный, то запись я оставлю. Да. Спасибо большое. Если вы сильный, уверенный человек, к вам же ж приходят больше, правда? Поэтому мало заниматься, прыгать там, перед, ну, завлекать, развлекать людей. Надо бы давать поле, полезность. Спасибо большое за ваши сердечки. Поэтому неважно, какой вы специалист, какой области. Помните, вы не поможете всем. Рассеиваться ни в коем случае вы не должны. Заниматься продвижением своих аккаунтов, да пофиг вам эти продвижения. У вас на 200 человек вы можете зарабатывать миллионы. Но вашей целевой аудитории. Вот сейчас у меня там 14 с чем-то тысяч. Ну там же практически нет моих. Ну там в ГИБО поучаствовало, ну там каком-то там еще. Ну да, ну там моих мало. Тоже руки не доходят почистить эту базу. А нужно что делать? Создать систему, которую я сейчас говорю, система. Она состоит из шести пунктов. Распаковка личности, упаковка продукта, своей экспертности, кто вы, что вы распаковка личности, выбирание вот этих блоков, никчемности, я не достоин, я не могу, я достаточно хорош, что я такой и так далее. Почему мы не подаем дорого? Экспертность и упаковка, создание программы, понимание, кто твой клиент, это узкое нишевание, это создание аватара, правильное описание боли, хотелок ваших клиентов. На основании этого создание программы и Продаете? Непосредственно прода продаем, учимся продавать. Это все отдельные деньги, но они все даются у меня в программе. И только после того, когда у вас создана система, когда вы понимаете, кому вы, для кого вы, что вы, у вас создан такой костяк, система, некая структура, только после этого вы можете ставить на продвижение, платное бесплатные бесплатное. Бесплатное продвижение, вон, пожалуйста, заходите в Топлинк, получайте массу подарков, 29 способов бесплатного продвижения там что там еще, там куча подарков 10 шагов к выходу, как найти своих клиентов в соцсетях там полно подарков, заходите в Топлинк в Директ и получайте подарки также я, естественно, приглашу вас на бесплатный разбор, конкретно покажу ваши уникальные стороны, где вы можете уже сейчас зарабатывать вот создать, зарабатывать потому что некоторые приходят и говорят я к вам приду завтра я хочу самостоятельно, да не вопрос. Только запомните, сами долго денег потратите еще больше, нервов еще больше, руки опустятся, пазлы некому будет собрать, и вы в конечном итоге придете ко мне или к другому специалисту, и все равно будете работать. Все равно будете собирать. Поэтому я все-таки считаю, как человек с опытом, лучше прийти сразу в комплексную программу, поработать, четко поработать, создать убрать эти страхи, распаковать свою экспертность, распаковать свою личность, убрать вот этот вот хлам, увидеть свои уникальные стороны, увидеть свою, упаковать правильно экспертность, увидеть своих клиентов, написать аватар полностью в своей узкой целевой аудитории, понять, где вы можете помочь, создать программу до результата, никаких одноразовых консультаций, даже если вы астролог-нумеролог, вы можете совершенно спокойно давать людям сопровождение на месяц-два и зарабатывать сотни тысяч рублей. Люди устали, друзья мои, от избытка информации. И вы это знаете. И статистика, тренды показывают, что тренды 21 го века – это коучинг, наставничество до результата. Людям сейчас огромное количество информации распыления устали. Уже люди от этого. Есть даже такое понятие «клиповое мышление». Если слышали, погуглите по «клиповое мышление». Скажу вам, как психотерапевт, психофизиолог, что это распыление внимания, а это усталость мозга. И поэтому людей, у которых есть сильное распыление, ими проще манипулировать, ими легче управлять, потому что у них отключен, отключено э, критическое мышление. Поэтому так легко управлять вот этими всякими нашими новыми болезнями, масками, ну вы поняли о чем. Да? И шестой пункт это продажи, продажи на бесплатных продающие консультации, где вы даете пользу и предлагаете свою услугу. Ну, пользу, продающий это даю, даю пользу. Человек ушел, даже если он не купил ваш продукт, но ну он все равно останется со светлым таким пониманием того, что этот эксперт мне зашел. Он даже сейчас не купит, он вас кому-то другому порекомендует. Понимаете? Я так знаю, я захожу там к своим, я тоже учусь, постоянно учусь. Я зашла к эксперту, которого, ну, явно он мне нравится, я его другим порекомендую. Я, допустим, не пошла на обучение. Или не пошла сейчас, пойдут позже. Даже если цены, я буду видеть, что человека цены повышаются, я все равно к нему приду, потому что он не зашел. Ну, а лучше всего, конечно, идти в программу комплексную и создавать такую систему, пошаговый алгоритм и зарабатывать достойный день. Напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас чем занимается, какой вы коуч, какой, какой отдельный... Напишите, чем вы занимаетесь, чтобы я вам дала немножко обратную связь, поотвечала на вопросы. Я сейчас вышла, в принципе, завершила уже почти 30 минут, у меня еще есть минут 5-10, я поотвечаю на вопросы. Вот сейчас напишите, чем вы занимаетесь, какую пользу вы приносите людям. Я вам скажу, как вы можете зарабатывать на своих знаниях, ну, скажем так, вот 300 тысяч рублей. А пока вы пишете, я немножко продолжу. Тема распаковки – это моя тема. Менеджер по продажам. Супер! Сейчас отвечу, менеджер по продажам. Вы бы хотели э, зарабатывать больше? Сколько у вас опыта уже? Насколько вы уже сегодня являетесь ну таким мощным специалистом, как вы чувствуете ваши компетенции. Пишите, а я продолжу. Вот эта распаковка, это я ни к чему, но я не достойна мне рано, это может быть в одних идти годами, вы так и не распакуетесь, а других, другие могут прийти на какой-то хороший разбор, крутой разбор, заплатить там ну, определенную сумму, немалую, скажем сразу, дешевые курсы ничего не дают, даже если они очень хорошие. Вот если вы берете дорогой курс, дорогую какую-то программу, уже только то, что вы заплатили дорого, вы себе разрешили, чтобы вам платили дорого. Пишите менеджер по продажам. Хотели бы зарабатывать от 300 тысяч рублей и выше? Если вы хороший менеджер по продаже, то я могу вам сказать так. Распаковка себя, кто вы как личность, это делается ну, 2-3 консультации, 2-3 хороших разбора. И как у вас вот эту внутреннюю силу. Дальше. Если вы специалист, кому вы помогаете? Чем вы можете помочь? Если вы хотите зарабатывать столько денег, вам нужно понять особенности свои э и понять, кому вы можете помочь. Какие продукты вы можете э продавать? Потому что если продукт стоит, допустим, 2-3 тысячи долларов, да, у меня программа стоит половиной тысячи долларов на два месяца, сразу вам скажу, чтобы вы там не парились. На месяц полторы тысячи. Ну, там скидку немножко дам, если быстро люди покупают, даю скидку и учу своих клиентов тоже делать своих. Так вот, если вы хороший менеджер, то вам нужно понять, что вы, если вы в принципе умеете продавать, а здесь на моей программе я, я с мамой работаю, ну понятно, ну и работайте с мамой. С мамой работать, это очень, с родственником работать, это отдельная тема, лучше не работать, а если работать, то четко установить границы. Потому что опыт показывает, что там столько, столько мусора, столько хлама внутри этого всего. Капец. Кто-то кому-то должен, обязан и так далее. Люди не умеют договариваться. Это очень болезненная тема. Знаете, вот родовые программы, так называемые. Поэтому если вы работаете с мамой, то ну, чисто должна быть четкая договоренность. У вас должна быть четкая про, про, про Такая установочка, что вы делаете, за сколько и так далее. У вас должна быть четкая договоренность с малой, Потому что родственники это, ну, пожалел там, дро, дро, ну короче. вот Поэтому если вы себе не заплатили дорого, вам никто дорого не заплатит. Вот чтобы вы это четко понимали. Напишите, пожалуйста, сколько вы денег вложили, инвестировали в свое развитие за, послед... за этот год, за 2021 Приблизительно. Или четко знаете сумму. Сколько денег вы в себя инвестировали. Напишите, пожалуйста, в чате. Есть люди, которые приходят на один и тот же тренинг, например. Одни получают результаты а другие чуть-чуть. Как думаете, почему? От чего это зависит? Да, от уровня... Замусоренности мозга на данный момент. От уровня сознания, скажем так. Кто-то придет на... Получит 5% от материала. Спасибо вам большое за сердечко. За сердечко, за ваше. 3000 долларов. Если 3000 долларов вы вложили в Вирджинию за год, в целом, ну, вы, по идее, наверняка должны были вернуть эти деньги. Если вы вложили 3000 долларов вот в программу, как вот я сейчас предлагаю, то вы их вернете в течение месяца. Будет запись записи, послушайте. Поэтому вот если вы вложили в свое, свое образование э, столько-то денег и до сих пор их не вернули, это говорит о том, что вы боитесь делать другие шаги. Потому что одно дело получить... Спасибо вам большое за ваши сердечки в Инстаграм. Да. Э, если вы вкладываете кучу денег и до сих пор их не вернули, значит вы первые чего-то не знаете, как их вернуть. Технологию не знаете. Только технологию, которую я им сейчас предлагаю. Или же у вас есть страх делать новое. Многие говорят, я уже столько вложила, я уже полтора миллиона рублей вложила. А да, ну Значит вы делаете что-то не так. Вот увидела девушка, которая вложила полтора миллиона в свое развитие, в свое продвижение в Инстаграме. Подписчиков полно, а у нее максимум 10 тысяч консультаций. Какой нафиг Какая, какая это консультация, может быть, за 10 тысяч рублей? Значит, нужно понять, что ты можешь людям дать такого, что ты дала ей сервис, поддержку, что ты сопровождала ее на месяц, месяц, два, три. И люди это любят. Сейчас отвечу вам про бизнес. И получается, что человек что-то делает, делает, делает, вкладывает, вкладывает, вкладывает, а не получает. Поэтому.. Значит, что-то делаете не так. Значит, время не пришло еще. Значит, куда-то вы не туда ходите. Значит, мозги вы еще сознание ваше не готово. Это нормально. Так, э -э, пишет Машенька. Я вкладывала в бизнес, но не пошло. Знаете, недавно, недавно, года два назад, я как-то у Владислава Гондопаса услышала разговор такой. Говорит, я общался со своим одноклассником, с которым встретился, и говорю, «Как твои дела?» Как бизнес. Ты, говорит, ну что, попробовал, не пошло. Раз-два попробовал, три попробовал, не пошло. А у тебя как, спрашивает этого гандапаса. Он говорит, а я вот на 13 раз у меня получилось. Понимаете? Поэтому не пошло, это не значит, что не пошло. Это у вас не хватило ума, технологий, духа и так далее. Такого не бывает. Тот, кто поднимается туда наверх, понимаете, и получает вот такие награды, и, и деньги, и вот такие награды, и разные другие, вот вчера получила, да? Ну, это так, к слову, их можно и не получать, но можно получать в виде денег, потому что благодарность – это деньги, которые нам люди платят. Благодарность – это количество денег, за что нам платят, за нашу ценность, что вы даете людям ценного. Но туда, чтобы вам платили много, надо еще и себя, ну, как бы поднять свою ценность, свою самооценку поднять, распаковать себя, тут вот, убрать эти… Детско-родительские установки, там, социума, негативные негативная. Это же все психология. Психология везде, в деньгах, в отношениях, в здоровье. Тело расползлось. Это что? Не психология? Это что? Еда? Да нифига подобного. Это психология, это ваши, это ваши установки, это ваши компенсации. Потому что одной, одной диеты вы себя... Нет ни в коем случае вы себя не вытащите, потому что это установки, поэтому люди сейчас очень любят модно там диетами заниматься, но на самом деле там установки надо менять в первую очередь. Работать в психотерапии, вытаскивать человека из его якчемного, дерьмового я, который заедает, зажирает и так далее. Как говорит мне недавно клиентка. Ну вот мне так приятно, когда за мной дети ухаживают, внуки, Понимаешь? То есть ей выгодно болеть, потому что за ней ухаживают внуки. Но по-другому она не научилась достигать желаемого, чтобы за ней ухаживали, внимание уделяли. Когда она заболела. Она вкладывается, старается, готовится, дает деньги, пирожки готовит, еду готовит. А ее уже так воспринимают, ну, как к обычному. И тут она заболевает. ее любят. Вот вам, пожалуйста, вот вам психология, вот вам психотерапия, вот вам установки. Так что мы, тело нас, мы обманываем себя. Поэтому, если вы вкладываете бизнес и не пошло, значит вы не туда пошли, у вас не хватило знаний, у вас не хватило воли, терпения, значит двигайтесь дальше и пусть. Только те, кто идут, идут, падают, теряют, только тех пускают наверх. Но не бывает по-другому. Я за свои 61 год повидала столько всего. Если раньше при Советском Союзе я просто делала то, что делают другие, потому что ну надо было, то после увольнения с системы государственной службы я работала, я поняла, что нужно все начинать сначала. И я поняла, что мои дипломы до одного места. И здесь начались тренинги трансформационные вот этого мышления и так далее. И сейчас я считаю, что я вообще другая, новая, благодаря вот всей, всей этой работе над собой. А вы, кто который помоложе, да вам сам Бог велел. Вкладывала в бизнес и не пошло, значит, какой бизнес, что не пошло. Вы давали, кто-то вам проверял, анализ вы делали, аудит вы делали, дальше шли, дальше вкладывали. Я помню, как я вон в июне месяце зашла в новое направление, думая, да, уже устала сама ковыряться с помощниками, найму-ка я продюсера. Я вложила столько денег, в итоге два с половиной месяца сидела в слезах и в слезах и в чем там еще сидела, и в соплях. Но я поднялась, я поняла, что, блин, я больше знаю, чем тот продюсер. Ты что вообще? Но мне надо было, чтобы меня вот наклонила жизнь, да, чтобы я денежек слила немало, вы, залезла из, там, вытащила оттуда, откуда не надо было вытаскивать, потому что я инвестор, у меня и я знаю, что деньги работают, и, и мне просто оттуда вытащить это неправильно. Вот. И поэтому тот, кто идет, идет, идет, там опыт его пускает. Спасибо вам огромное за ваши сердечки. Так, отвечаю э, в Фейсбуке. И то, и то. Ну, 3000 долларов за год и то, и то, это ничего. Если вы за 3000 долларов получили кучу дипломов, очередных своих сертификатов, повесьте их там, не знаю, можно в туалете повесить, можно вот тут вот повесить, как у меня, вот тут висят вот куча там, там, ну, медали, понятно, там какие-то, повесила, чтобы было. где-то Кто-то мне консультировал, я увидела, у человека там полно всяких там сзади рамочек, я думаю, ну и себе повешу, вот так вот и висят они. Надо еще туда как-то прицепить еще этот вчерашний, вот эту, вот, этот, вот эту статуэтку. Ну, это я так, шучу, но... Так вот, наши с вами дипломы ничего не значат. До тех пор, пока вы не начнете их применять. А для того, чтобы их применять, это идти и работать, и применять. Это новое обучение. Но не ради диплома, не ради сертификата. Это вы вложили, сделали шаги определенные, которые я вам дала, как наставник. Вы повторили эти шаги и получили результат. Вот завтра я выложу на своей странице... Выложу на своей странице... Вчерашнюю церемонию вручения там где-то пять минут я делаю выступление на сцене. И тут же там будет следующим отзыв моей клиентки, которая, ну, один из отзывов моей клиентки, коуча, которая точь-точь повторяет то, что я сказала. Сделала вот это, вот это, вот это, вот это и получила результат. Есть те, которые сидят и ждут, пока их запинаешь. Боятся выйти в эфир, да, и понимаешь, что страшно. Выходим вдвоем, друг другу ведем, какие-то делаем ну значит такое, знаете, интервью, что ли. Да, выходить понемножку. Да, это страх, их надо прокачивать. А как вы хотели, чтобы вам люди платили, если вы находитесь в таком состоянии уныния, такие вот страх у вас, вы по 3000 продаете, у меня не покупают. Конечно, не будет покупать, потому что вы, у вас тяжелая энергетика. Вы чувствуете, что вы боитесь, что вы жадные. Вот я сколько вложил, Куда ты вложила? Значит, еще не заплатила, потому что если ты хочешь, чтобы платили тебе, заплати сначала. Если не, запла... не платят тебе, значит, ты еще мало заплатила или заплатила Деньгами, временем, здоровьем. Мы выбираем сами, чем платить. А иногда все вместе. Но я сейчас говорю про наставничество. Ребята, тренд, и это наставничество. Тренд 21-22 года. 22 вообще будет настой. Тот, кто успеет войти в этот, в этот вот, в эту колею наставничества, тот будет на коне. Потому что дальше этого тоже будет полно. Помните, было, как у нас всё, люди на все люди на все тренинги, все подряд записывались. Я с 2010 -го года, 2011 -го года, я нахожусь в онлайне. Да раньше люди любые тренинги платили. Просто им интересно было в тренинги ходить. Потом пошли курсы, онлайн-школы. Сейчас, чтобы онлайн-школа зарабатывала миллион, чтобы чтобы заработать 250 тысяч чистыми, надо вложить миллион. Почему? Команда, реклама, рассылки, оплата сервисов. Да? Это не я придумала, это статистика. Просто я нахожусь впереди тренда. Я изучаю лучших рядовых людей, я обучаюсь у лучших, у дорогих специалистов, а не у тех, которые там пересказывают чего-то. Поэтому тренд – это наставничество. И в наставничестве нет ничего сложного. Просто идете к другому наставнику, который вам покажет, как это делать. Не ходите по курсам, по тренингам разным. Это дополнительная трата времени, нервов и денег. Кому была полезна наша встреча, дайте, пожалуйста, еще обратную связь, задавайте вопросы. Кто из вас ведет консультации? Кто из вас является каким специалистом? Напишите, пожалуйста, в чат и задайте вопросы. Я вам покажу, как можно зарабатывать. Девушка написала, что она э, менеджер по продажам. Если ты толковый менеджер по продажам, ты можешь найти тех, тех э, экспертов, которые продают дорого. Я, например, с удовольствием взяла бы менеджера по продажам, толкового менеджера. И с каждой продажи у вас было бы 200-250 долларов минимум. 10%. А если дорогая программа, она у меня 5-7-10 тысяч, зависит от того, что то, естественно, там другие деньги, тоже 10% я даю. Но отдать какому-то специалисту, который там работает с мамой, где он там работает, я не знаю. Может, у вас там круто все я не знаю, я не могу там придумывать, додумывать. Да и потом, даже с кем бы вы не работали, мне нужно вас проверить. Ну, то есть протестировать, я возьму вас, вы будете зарабатывать. Мало того, если вы хорошо, зар... вот вы менеджер, пример менеджера по продажам, как заработать 3000, от 300 тысяч рублей, вы нанимаете в ту компанию, где дорого продают. Или вы обучаете других, если вы толковый специалист, вы создаете программу, вы берете себе в обучение 3-5 человек тоже за хорошие деньги, если у вас есть чем продать. Вот смотрите, продавать, есть такая фраза, продавать не продавая. Она красиво звучит, но это не совсем правильно, потому что я вот сейчас я себя продаю. Видите, я называю примеры э, своих учеников, себя э, называю, да, там вспоминаю, там, называю сколько стоит, если вы пойдете ко мне, то, то есть я уже продаю, получается, да? Э, но есть еще другие всякие элементы, которые нужно знать, что продавать не продавая. Но на продающие консультации, которые я обучаю. Приходит туда коучи, который говорит, господи, мы всему этому учились, но там было не так. Да там все так, просто практики у вас нет. Вы не привязаны к практике, а ее нужно фокус держать. Помните, мы говорили про линзу, солнце. Помните, кто помнит? Пишите линза, солнце, понимаете. Поэтому, когда вы привязаны к какой то четкому продукту, четко кому вы продаете, что вы продаете, вы обучаетесь и на практике ложится прям навыком. Навыком ложится, понимаете? Итак, друзья, кто из вас чем занимается и сколько зарабатывает, поставьте, пожалуйста, в чате, и я кратко дам ответ. Кому еще не дала, покажу, как вы можете сделать, хотя я уже дала, Ну, тем не менее дам больше. На личной консультации, на разборе 30-40 минут диагностики даю вам, показываю вам, в чем особенность ваша, показываю вам, подбрасываю, набрасываю идеи, которые вы примете тоже и будете использовать, если захотите. Покажу ваши уникальные стороны. И это делается быстро, если знаешь как. Четкий пошаговый алгоритм. Я даю такие подарки с удовольствием. Ради Бога, пользуйтесь. Те из вас, кто хочет получить алгоритм продающей консультации, поставьте плюсик в чат. Алгоритм продающей консультации. План. То есть, что зачем говорить и на каком этапе там останавливаться, что спрашивать. Есть такие желающие получить такую консультацию, кто есть, поставьте плюсик и напишите мне в личную, в директ ко мне. Ну, а те, кто будет слушать записи, Надежда Новосельская, психолог Ковач, ищите меня, присоединяйтесь, стучитесь ко мне на бесплатную консультацию. Помните, я ничего не впариваю, я показываю вашу уникальную сторону, показываю, где вы можете, на чем можете заработать. И предлагаю вам свою программу. Идете, не идете – это ваш выбор. Я сею, продолжаю сеять. Мне нравится людям помогать, делать их более счастливыми, богатыми, здоровыми. Потому что это моя миссия. Я рада, что она совпадает с моими талантами, с моими умениями. И поэтому приходите. Если есть вопросы, давайте. Если нет, я вам желаю всего доброго. И до встречи. Теплинки, подарков, целая куча. Кто слушает меня сейчас в Facebook или будет слушать записи в YouTube, напишите Хочу подарки и там вы увидите под видео. Всех вам благ, будьте здоровы и счастливы. Вы имеете право зарабатывать больше, даже не просто имеете, вы обязаны зарабатывать больше. Если вы.